Привет всем зрителям и подписчикам моего канала. В этом видео я покажу свою коллекцию обиходных монет Украины, как я ее храню сейчас. И а, также напомню вам по поводу конкурса, который сейчас проходит. И расскажу немножко про эту а, гривну 1992 года. Если интересно, продолжайте смотреть. Друзья, наверняка вы видели этот альбом, который я уже выкладывал, а, с листами украинского производства. Сейчас моя коллекция... Обиходных монет Украины а, размещаются вот таким вот образом. А, я достал их из альбома «Коллекционер». Возможно, вы видели у меня обзор или на других каналах а, моего альбома а, с редкими монетами и монетовидными жетонами. И вот так вот выглядит в данный момент эта коллекция. Чуть дальше я напомню по поводу конкурса, чтобы получить вот эту монетку, гривну. А, а здесь давайте я покажу, как они у меня хранятся. Вот так вот... Расположен данный альбом. Кстати, сейчас на аукционе я выставил вот эту гривну, именно эту гривну 1992 года. Планирую взять себе более редкую с гладким гуртом, а это в отличном состоянии. Я можете зайти посмотреть по ссылочке на лот. Я планирую продать и предложить ее кому-то в коллекцию, кому не так принципиально, какой гурт. Мне бы хотелось, конечно же, по цене гладкие и гораздо дороже, но еще сложно найти в приличном состоянии, так что я буду искать. А эту монетку я уже выставил, и торги идут, так что обязательно принимайте участие. Я регулярно выставляю на аукционе Виолити свои монеты, какие-то интересные, которые у меня идут на обмен, которые я хочу как-то поменять или э, как-то обновить свою коллекцию. Так что ссылочку на мой профиль вы найдете в описании. Ну, рекомендую, это аукцион, потому что очень круто. Э, серьезные люди, серьезные коллекционеры там собираются. Так что заходите. Это у нас гривна 1992 года. Есть отдельный видеосюжет о ней. Монетовидный жетон, скажем так. А, так как нет какой-то достоверной информации, что это пробная монета, а, я не могу утверждать это в этом видеоролике. Ну, известность у этой гривны довольно широкая. Много у кого из коллекционеров она есть. И действительно она уже стала, как говорится, историей. Историей нумизматической истории Украины. И, кстати, в альбоме «Коллекционер» также она размещена и довольно классно смотрится. Вот вы можете сейчас это посмотреть. Ну что ж, чтобы получить вот такую копию этой монеты, нужно перейти в ролик, закрепленный в первом комментарии, написать там любой свой комментарий, количество не ограничено. Единственное, что комментарий не может быть одним словом. Вы можете задать вопрос или еще что-то. И как только видео наберет 500 лайков, там уже есть 300. Я разыграю эту монету среди тех, кто ставил комментарии. Так что, друзья, переходите, поставьте лайк. И я с радостью отправлю бесплатно победителю вот такую вот копию этой монетки. Для тех, кто хотел бы вот так вот ее подержать или иметь у себя в руках. Так, ну, тут конкретно более подробный обзор. Возможно, я сделаю попозже какие у меня здесь есть монеты в каком они состоянии хочу сказать что э, довольно симпатично смотрится как располагаются в этих листах у меня есть видеообзор про листы украинского производства на канале ссылка на него также будет сейчас у вас в подсказке довольно прикольно хранится ну конечно полностью сказать отзыв можно сказать Немножко выждав хотя бы какой-то период времени. Да, чтобы понять, насколько комфортно, насколько удобно монеты доставать, показывать. И насколько сохраняется качество этих монет. Вот. Здесь у меня есть несколько копий. Это 1994 год 5 копеек, 1 копейка и 2 копейки. Потому что довольно редкие монеты. Кстати, 5 копеек я на Виолите встречал. В продаже есть, периодически попадаются. Обязательно кто... Кто хочет поучаствовать и в торгах потому что действительно это интересный экземпляр копейка 94 -го года у меня есть в наборе который сейчас выставлен на аукционе также вы можете зайти посмотреть вот возможно я буду ее отдельно покупать я смотрел варианты в серебре или в других металлах ну я для себя пока не решил потому что очередной формат это с гривной разобраться порошковой ну плюс конечно же мечта это гривна 92 -го года если у кого-то будет на продажу, друзья, напишите мне, пожалуйста, мой телеграм будет в описании. Легко, собственно, размещаются эти монетки, эти листы. То есть, вот, например, да, давайте мы... Даже довольно такая, большая, довольно такая большая гривна помещается, и мы можем ее разместить в этом листе. Вот Таким образом. Это брал я на сайте Violity Shop. Вот такие вот листы. Так что очень рекомендую. И стоимость просто супер. Вот так можно полистать. Раз. Фиксируется. И папочка Nomiс есть. Ну что ж, друзья, спасибо, кто посмотрел этот видеоролик. Напишите, как бы вы хотели хранить свои монеты в таких вот листах или по-другому, или в холдерах, или в капсулах. Интересно ваше мнение услышать. Подписывайтесь на канал, переходите на Виолити на ссылочки на лоты, участвуйте в торгах. Всем до скорой встречи, всем пока!